Друзья, слышите, как птицы поют? Весна, этот зеленый гул, этот вот такая барабанная дробь, такая нарастающая, нарастающая, да? Мы все готовимся к майским праздникам. Вы понимаете, да? На вас большая ответственность. Вы должны сделать хорошую, вкусную и умопомрачительную колбасу, да? Предлагаю в этом ролике использовать максимально яркие краски. Оранжевые колбаски мергес, белые, ослепительно белые, с включениями ярких томатов, колбаски гриль. И даже грузинские купаты с кучей зеленой травы. Это очень-очень ярко, очень вкусно и очень будет прям сногсшибательно для ваших гостей на майские праздники. Ответственность на вас высокая, ребята. Я думаю, что вы справитесь. Я за вас болею. Делайте, как в этом ролике, и вы получите шикарную, вкусную колбасу. Ну что, перемещаемся в нашу колбасную лабораторию, можно так сказать. И сегодня у нас... Немножечко такой заход на грузинские купаты, да, ну вот в сторону такого этнического разнообразия, можно сказать, да. А что у нас из, из этнического? Ну, конечно, это купаты грузинские. Грузинские купаты здесь 11 пряностей в классических сочетаниях, вот в нужных дозировках. Я их долго вышлифовывал, собрал, они прям друг друга поддерживают, друг друга улучшают, друг друга усиливают, в общем, классно. Кориандр, майоран, укроп, базилик, острый перец, петрушка, черный перец, лавровый лист, тимьян, чиман. Достаточно? Моя любовь. По сути, это обычная хмель и сунели, классическая рецептура. Дальше, если мы говорим про национальные колбасы. Мергес, северо колбаски. Такие остренькие, такие красные, яркие. Кумин, паприка, тмин, кориандр, корица, перец черный и пажетник. Это Мергес. И главным нюансом сделаю сегодня в этом выпуске – это крупный рисунок. Крупно выпущу жир на рисуночек, и этот жир будет вот такой классный. Я почему ролики затеял? Я иду в магазине, смотрю, вот такая классная грудиночка, она идеально для колбаса гриль шикарно, лучше не придумаешь. Крупным рисуночком на восьмерочку выпущу на мясорубке с размером окон 8 миллиметров, и будет круто. Делать как котлеты практически, только чуть-чуть вкуснее. Поехали. Смотри, какая красота. Идеальное содержание соотношения жира и мяса. 30 на 70. Супер вообще. Ребята, колбаски мергез. Начнем с них. Яркие, красные, красивые. Делим фарш вот этот крупный на три части. Соли 16 грамм на кило и один пакетик мергеза. Больше вам ничего не нужно. А теперь возьмем колбаски с вялеными томатами. Да, друзья, еще, конечно, должен оговориться, вот эти колбаски мергес, которые мы делали до предыдущими, они, это, конечно, пришли к нам из Северной Африки, конечно, там нет свинины, это мусульманские страны. Вот, вы, если будете делать, хотите классически сделать колбаски мергес, используйте баранину, говядину, верблюжатину и набивайте, конечно, в оболочку говяжью или баранью. Потому что, ну, потому что так, по канонам положено. Друзья, ну а для грузинских купат я решил все-таки чуть-чуть сыграть на ассоциациях. Э, насколько я знаю, в классических грузинских купатах используется еще и э, сухое гранатовое... Ну, зерно. да? Я решил чуть, -чуть по-другому сделать. Гранатовый сок в виде соуса на аршарап. Зажелирую желатином, порублю кубиками и включу в состав фарша. Как вам такая идея? Я думаю, будет хорошо. Попробуем. Конечно, я что-то не учел, нужно было бы мелкий фарш сделать, для того, чтобы этот фарш держал у себя внутри на срезе гранулу. Ну, ничего, я думаю, мы его перемешаем, будет тоже вкусно. Будет такая, знаете, кусаешь, и она такая взрывает рая, пфф, соусом из э, надшараба, да? Вот такая история. Фантазия. Все, что вам нужно, ваша фантазия, больше ничего. Да, друзья, как сделать гранулы, я сам столкнулся первый раз с ошибкой своей. Короче, сначала разводите желатин в воде, даете ему набухнуть и загустеть, потому что в наш арабе в самом очень мало воды. Я подумал, что он жидкий, поэтому он набухнет. Ничего подобного. Сначала в воде желатин растворяете, 50 на 50 мешаете с наш арабом, и только потом он у вас начинает застывать. Вот сейчас я немножко не до застыл, Видите, они такие жидкие, они должны такие резинистые, пругие быть. Ну ничего, как соус пойдет. Как крутить двоечками, показывал в прошлом ролике. Гляньте, там все просто. 80 градусов, до 70 внутри. По сути, мы их сейчас варим паром, а потом уже обжарим. Будет красиво. За гарниром пошел. Это всеми любимая смесь немного боли добавляет, доставляет. Шикарно, шикарно, изумительно, ребята, смотри, какая картиночка. Вот с этими очень нужно аккуратно, видите, из них сок вытекает. Это не сок, это наш соус наш шарап, да? Кисленький, Ай, вот это огонь. Так, друзья, ну что, уже темнеет, пойдем попробуем туда, в помещение уже, да? Так будет, наверное, всем интереснее. А сюда мы загрузим что-то еще. Ну что, друзья, попробуем, что получилось. Ну, интересно же. Что я вижу по внешнему виду? Конечно, вот моя затея с таким количеством соуса, она, конечно, немножко не удалась. Смотрите, в грузинских купатах они должны были быть белыми, но они стали фиолетовыми, потому что слишком много соуса. да? Но они должны быть вкусными. Сейчас попробуем. Дальше. Томатическое сливное отделение. Дальше, вот эти, которые с, у нас колбаски с реальными томатами, они у нас плотные, они красивые, они классные. И мергес, желт, оранжевые такие, желтоватые. Давайте, наверное, с них начну, который поближе к вам, да? Во-первых, сок. Видите? Шикарно, шикарно все. Во-вторых, -во вот этот вот вкус такой, знаете, сладкий, какой-то плотный, низкий такой, завораживающий какой-то вкус получился. Шикарно вообще. Сочность на уровне на уровне, это просто ярко, вкусно, это не остро, это просто пряно, пряно, сладковато, так по-восточному как-то так, наверное, да. Ну, когда я делал эту смесь, я хотел как раз сделать такую вот восточную изюминку. Итак, колбасский мергес половиной балла однозначно получает, я когда делал эту смесь, за основу я взял соус хариса, классическую рецептуру соуса хариса, там и даже корица есть. Это такая, такая сладкая, восточная какая-то история. Это очень вкусно. Прям рекомендую. Однозначно прям вот могу сказать, она понравится детям. Она пряная, запоминающаяся, она яркая. И она не острая совершенно. Вообще не острая. Дальше. Пряные колбаски с вялеными томатами. Горячие. Сочные. Слушайте, ну это просто вот вкусно и все. <laughs> То есть вот прям вот ярких нот я не вижу, но это общая какая-то... Такая вот вкусовой такой вот плотный поток мне очень нравится. Конечно, я не могу не хвалить, естественно, свои колбаски. Но у колбаски гриль, кстати, я думал, что это просто, а это еще и вкусно. Mm. В общем, что могу сказать по поводу смеси вот этой пряной колбаски с томатами? Это похоже на, ну, вот, приправу Вегета, да, знаете, Галина Бланка, буль-буль. <с> ну, <seiye> well, понятно, что там у зрителей вкус, а здесь ничего этого нет, но я так подобрал специи, что они работают как вот общезнакомое, что-то такое кулинарно-суповое, что-то такое вот прям вот то, что нравится всем. Вот зачем я это сделал? Вы же знаете, да? Чем больше вы узнаете в еде привычные нотки, тем более вкусной она вам кажется. Вот почему, да? То есть яркие нотки, они хороши, но в меру. Вот здесь я попытался собрать узнаваемое такое, вот то, что всем должно понравиться. Вот такой универсальный, я бы всегда говорю, ключ, отмычка, ну, да. Как еще сказать? И вот сейчас вкусовая бомба. Я буду это делать аккуратно. Переходим к грузинским купатам с соусом из усушенного гранатового сока. Да? Соус над шарап. Кусать нужно аккуратно. Видите, он весь набит, он весь пропитан соком. Когда ты встречаешь этот соус, ну, вот это колбасу с, с этими соусами граммовами. ты как получаешь как... Обухом по, по голове. Ты понимаешь, что, блин, я вкуснее не ел. Это правда. Вот вкуснее, вот колбасы, колбаса гриль я не ел. Делать вот эти соусы, они кайфовые. Да, друзья, я надеюсь, вы еще не устали от вида этого лысого, живущего колбасы, да? У меня есть еще рояль в кустах. Сравнение, дополнение и обобщение с прошлым роликом. Вот такая у меня еще колбаса. Помните, мы ее делали? Это колбаски куриные с сыром чеддер. Это не морковка, ребят, и это не тыква, это чеддер. Он шикарный, вот вытекает в горячем виде, прям вот той слезой идеальной, которую вот хотелось бы видеть. Так, ну, чеддер давайте я вам покажу все-таки. Да, они остыли, понятно, они, э, они не такие уже красивые. Ну вот, вот этот сыр, он будет вытекать прям слезочкой. Красивой, такой янтарной, такой желтой слезой. Это обалденно вкусно. И он еще как соус, да, в горячем виде. Дальше, купат пряная. Это смесь как э, супчик, вкусный, классный супчик. Из курочки. Ну вот такой разрез, классический разрез, шикарная классическая колбаска гриль, да, купаты. И третья колбаса. О, вот это моя любовь. Вот эти вот вот эти пятна видите? Это пиво. Это пиво в капсулах, капсулированное удовольствие, концентрированное, загущенное, сделанное в виде желе для вас. Вот есть, только не резать. Есть именно кусать, чтобы она взрывалась у тебя внутри. Что хотел сказать, собственно, подытожим. Вот в первых трех колбасах у нас достаточно мелкое измельчение, и поэтому в этих колбасах очень хорошо держатся всякие включения, потому что ну, эмульсия достаточно сильная здесь. Вот а во вторых колбасах крупное измельчение. И здесь такая текстура яркая, но здесь больше, конечно, потери с соком мяса выйдет, потому что его же нечему держать. Вот если будете делать крупное измельчение, обязательно добавьте водички, чтобы ну, компенсировать термопотери ваши. Все будет вкусно. Ну, либо там соусы, своего что угодно. Еще момент скажу сразу э, про вот этот соус, который желированный именно в крупном, грубом фарше купаты грузинские, да, вот если вы все-таки делать будете желе, желерованные гранулы, да, вы, пожалуйста, фарш измельчите мелко, чтобы вот это они внутри удержались, чтобы они держались вот как в этом фарше, как, это, как эти пивные гранулы, тогда будет прям кайфово-кайфово. Э, да, это не такие грубые купаты э, классические грузинские, да, но это будет все равно обалденно вкусно. Моменты, да. Все остальное, чистый вкусовщина, мне очень понравилась вот смесь э, мергес. Смесь Мергес, она вот такая вот какая-то какая-то конфетка. Очень вкусная детская конфетка. Это для, для детей прям шикарная вещь. Э, пряные колбаски с шонными томатами, с томатами. Она такая общая. Она нравится всем, не может не понравиться, потому что у нее универсальные отмычки <смех> встроены. Да, под, люб, для любой головы, для любого человека. Для любых вкусовых сосочков, можно так сказать. Ну и первые три, конечно, это прям у нас прям бомба. Это и сыр, это и пивные гранулы, это и просто вот пряные купаты, это обалдены В общем, ребят, вы вольны делать все, что хотите в колбасе, но вот на эти заметочки, на эти якоречки я вас пытаюсь и подсадить, потому что эти якоречки, они цепляют всех практически. Сделайте, вы поймете, что удовольствие большое. Давайте все-таки подытожимся. Вот у нас... Первый ролик про купаты вышел с тонким измельчением фарша. В тонком фарше очень хорошо держатся различные включения. Это гелевые гранулы и э, различные там можно овощи, фру фрукты, все, все, все что угодно. Вот. Если вы хотите сделать какую-то текстуру на разрезе, да, вот ну, включение, вы делаете тонкий фарш. Если вы хотите сделать классическую колбасу, такую прям вот грубую такую вот, ну, как вот, как вот у бабушек многие ели, да, вы делаете Грубое измельчение, как вот здесь мы сделали, да, в сегодняшнем ролике. 8 миллиметров. Там очень мало вот этой связывающей способности, связки мало, да, потому что фарш-то грубый. Вот, но зато яркая текстура. Ты кусаешь, у тебя вот все это на зубах похрустывает, вот прям удовольствие от, от такого мясоедения. Вот. Дальше у нас будет еще один ролик, где я эти два подхода совместил. И это будет еще интересная фишечка. И четвертый ролик будет, забегая вперед, будет яркий, мощный, ароматный, как такой бордово-красный почти что. Это будет отдельная история из национальных колбас. Делайте, и у вас все получится.